отчетности по проектам. Значит, основной наш гость и ведущий Татьяна Кельвичук и рождение. которые принимали участие в вашей организации, я так понимаю, что тут представители организации, которые выиграли да, в этом конкурсе. Поэтому сейчас мы передаем слово Татьяне Ивановне, ну, а потом мы уже обсудим, если какие-то какие вопросы. Давайте я раздам Здесь, я так понимаю, не только бухгалтера, Да. Есть кто-нибудь, кто вот кто из одной организации, несколько человек есть, потому что может с недостатка не хватит. Так. Кто-нибудь, скажите, есть у нас получатели грантов от Министерства по развитию местного самоуправления в конкурсе Слайд Основных? Вы, да? Двое только, да? Трое. Хорошо. Ну, ну о том, что я буду рассказывать, там одинаково. Просто я, сейчас, я взяла у нас раздаток только на конкурс, который проводит Центр Гарант, то есть финансирует Центр Гарант. Но а, требования к отчетности, в принципе, они одинаковые. Там будут только разные формы немножко. Я вам так просто покажу. Вот если финансовый отчет, наш финансовый отчет, он в таком виде, там вам сейчас раздадут образцы финансовых отчетов. Это, это образец идеального реестра финансового отчета. Вот. А в, в, в отчетах министерства они идут такой горизонтальный ход. отчеты, но формат, в принципе, идут, там еще раз разницы большой нет. Я, я тогда начну с БНК сразу. Немножко расскажу. Кроме этого.. Так, форма содержательной отчетности, в принципе, тоже небольшая разница. Единственное, что тех, у кого нет формы отчетности по СОНКО, -ПО, вы позвоните или напишите мне на адрес в коричу собака.ngo-garant.ru в просьбу выставить вам форму отчетности по конкурсу Министерства по разрушению и самоуправлению я вам отправлю. Там рекомендации есть. Рекомендации можете использовать эти же. Потому что там к э, документам требования одни и те же. Я просто немножко остановлюсь на каких-то ошибках, которые обычно выпускают, и пробежимся. То есть вот, э, вот эта форма отчетности так выглядит, содержательная отчетность выглядит у, у конкурса СОНПОД, социально ориентированных, конечно, организаций. Еще раз говорю, в принципе, никакой разницы, только один добавляется не вторая шапка, и там другие. Так, и к.. Отчетности по СОНКО прибавляется еще акт, который вы заполняете самостоятельно. А вот здесь он тоже есть в, в комплекте отчетности. Акт тоже есть. Кому нужно, я, я вышлю все и заполните. Вот здесь вот в обычно спрашивают, вот здесь вот строчки. Это для тех, кто по СОНКО, вот здесь спрашивают, что писать. Писать нужно ваши результаты, которые вы описывали в своей заявке, которые вы достигнете или решите в рамках вашего проекта. Вот здесь вот нужно писать, что вы их, в общем-то, достигли, решили, какие результаты, показатели вы для себя а, отметили. Все. А -а -а -а, актор спечатывается в двух актах, прикладывается к отчетности. Остаются они вместе содержательные и финансовые двух экземплярах акт. Отчеты в одном экземпляре. Акт в двух экземплярах. Ставите печать и подпись. Так, это то, что касается вот отчетности, форм отчетности по своей НКО. А. Ну вот для, сравн для сравнения, да, а. вот так выглядит отчет по нашим проектам. То есть, в принципе, все то же самое, только он в а, вертикальном развороте идет. Так, ну и содержательный выглядит вот так, я вам не стала распечатывать содержательный, я просто расскажу э, быстренько, э, как бы тоже продержимся, по содержательной отчетности он выглядит вот так. Форма. Итак, давайте к финансовой отчетности. Еще раз повторюсь, что в принципе требования одинаковые, поэтому там э, только формы э, будут э, немножко разные с некоторыми дополнениями. Поэтому большая просьба старых форм не брать. Просите новое, запрашивайте у кого-то, если нет, если не знаете, где взять, пишите мне на адрес, только обязательно указывайте конкурс, какой вам нужен отчетность, по какому конкурсу. Я вам отправлю в электронном виде все формы, которые вам необходимы. Значит, что касается финансовой отчетности. Большая просьба не менять форматов, да, вот если все у кого вот так, значит, вот так и пишем, так и заполняем Дальше. Если в наших вот так идет формат, значит так и заполняем. Если у кого-то проблемы, подходите ко мне, будем решать эти проблемы вместе заполнять вместе у нас в офисе. Какие основные требования? Значит, К отчетности должны быть приложены все копии первичных документов, которые относятся к расходам по бюджету, который у вас утвержден, подписан в вашем договоре приложением номер один. Сюда вносим соответствующие статьи расходов, вот как у вас в бюджете стоит, допустим, мультимедийный проектор, то есть вот здесь он и должен быть вписан, мультимедийный проектор, не статьи бухгалтерского учета, там 301, вторая и так далее, а именно статьи расходов бюджетов, которые у вас Ваши документы, то есть реестр, да, из чего он состоит? Из перечня документов, которые, сумки, перечня документов, которые вы прикладываете к этому отчету. То есть к каждому расходу у вас должны быть какие документы, как минимум, если по безналичному расчету. А, у вас должен быть счет, счет фактура, это по максимуму, счет фактура, накладная, и если по безналичному расчету, платежное поручения. Если это услуги, то договорка. И аркут выполненных услуг. Если организация с которой вы вступили в взаимоотношения, упрощенный бухгалтерский учет, у них может не быть счет фактуры. То есть поэтому счет накладная, платежное поручение и, соответственно, договор или этот. Если у вас расходы идут, в рекомендациях написано, что мы рекомендуем, чтобы вы рассчитывались, производили ваши расходы по безналичному расчету. Это удобнее вам и удобнее нам. Но если у вас возникла необходимость производить расходы, снимать со счета наличные, и производить закупку каких-то товаров, материалов и так далее, наличные, в этом случае у вас должны быть обязательно чек и товарный чек. Допускается товарный чек без кассового аппарата, но а, должны быть документы, подтверждающие, что организация имеет право работать без кассового аппарата, что у нее есть на это разрешение. А, какие еще документы при наличном расходе а, могут быть приложены? Это может быть бланк строгой отчетности, это когда а, вот, квитанция да, под номером она выписывается от руки, вот она может быть без кассового, а, без кассового чека. А, а вот, наверное, и все. То, что вы можете по наличному расходу мне предоставить, к отчетности. Это правильно, Елена Петровна? Да, правильно. Я я правильный. Правильный. Да, вопрос. Да? А сейчас еще вот очень часто в магазинах просто печать ставят, и все, говорят, у нас нет да, чеки да. прямо на где да. Чеки, да, перечень всех есть, да? Это можно, я сажу она нам расскажет в общих чертах о бухгалтерстве, я уже вам подробненько отвечу на вопросы. Хорошо, Нет, ну, этот, да, принцип, этот я могу ответить. Чек, в котором прописаны все расходы, то есть наименование расхода сумма и количество, в принципе, могут быть приложены как. Но по идее у них кассовый аппарат может выписать товарный чек, вот такой же и кассовый чек. Они, в принципе, одинаковы, но на одном из них понятно, что это товарный чек. То есть либо так, либо может просто вот да. А каким образом мы прикладываем копии? То есть каждый, каждый документ, то есть первичный документ делается отдельно на формате А4 листа. Вот если у вас и не обрезайте, если у вас товарная накладная или счет выписан вот, вот, такого, формата, вот такого формата. И когда вы ее копируете на листочек, то не обрезайте ее. Вы скопировали и приложили мне вот в таком формате А4. Документы, документы, которые вы прикладываете по наличному, зашипаете документы, прикладываете вот чеки, товарные чеки, они копируются не раздельно, и не каждый на отдельном источке. Да? Вот единственные документы, которые копируются вместе. Они раскрепляются скрепочкой и копируются на одном листе. Чек и товарный чек, но на одном листе. Не скрепленными вместе, а раздельно, но на одном листе. Так, uh, да. это, наверное, вот то, что касается финансовой отчетности, что конечно. у нас вот да, так, конечно, а вот если, допустим, оказание услуг если с физическим лицом происходит. Каким образом здесь это? Ну, договор. Да. договор. Договор. Договор, оказанный на да, с физическим лицом? Да. И документы, что вы заплатили за него налоги. Правильно? Ну, вообще, с физлицом может быть только гражданско правовой Нет. договор. Хорошо, я понял. С физическим лицом можно заключать только гражданско правовой договор. Нет. То есть это заработная плата. Да которая подразумевает уплату всех налогов. То есть вы должны понимать, что если у вас 50 тысяч там выделено, то это не значит, что он 50 получил, а что вы еще заплатили с этой суммы 20% пенсионный фонд, ФСС. ну, посмотрите уж, какая система налогообложения, и НДФР. Угу. То есть налоги вы берете на себя. Угу. А договор только с индивидуальными можно лицо. и с организацией. Угу. А лицом только -то КПД. Если на услуги, то вы просто заключаете договор услуг и переводите в сумму. А, а если с организацией договора? Это значит договор возместного оказания услуг. Вы уже оплачиваете только сумму, которую они вам выставили по счету соответственно. Но они уже будут эту сумму оплатить. А то, что касается физического лица, то, то вы берете тогда налоги на себя, если у вас не заложены эти деньги в бюджете проекта. А можно сразу, если фонд оплаты труда в бюджете проекта, это подразумевается 33%? Смотря какая система налогообложения, ну, да, если, ну если, да, да. если упрощенка, то 20, 20. 20. 20, техники, 20 50. если для постоянных работников 20% пенсионный фонд, 0,2% фонд социального строительства, а 13% НДФЛ это выплачивает сам работник. 50%. Сам работник. Сам, это не организация, то есть вот 50 тысяч начистка, на руки я... человек получает не 50 тысяч, но так вот человек разделяет да. что да. сам бустер. Да. То есть выплатить. если то у вас, когда я пишу смету, я пишу э, сумму 50 тысяч, в том числе НДФЛ, да? и 20% вас да. Да. Да. Да. да, да, да. То есть у вас должен быть 50 да. То, то есть когда вы выплачиваете, он уже получает за минусом НДФЛ. Еще один Вот например, услуги, вот бассейн у нас, да? Там тоже налоги совершенно бассейн. Да. Но это, можем... это их проблема, это не Вы заплатили. Вы арендуете да. у них дорожку. Да. Да. Правильно? Да. Да. Вы проплачиваете аренду дороже. А, а дорожки, у нас почему к сожалению, бухгалтера нет, Минус. она еще процент какой-то заложит. это может быть оговаривать с этой с организацией. Они уже говорят, да, мы вам дорожку даем, там, предположим, 5 тысяч, но еще. Включаем мы сюда налог, который мы будем платить с этого дохода, который мы получим. И выставляют вам уже договор не на 5 тысяч, mm -hmm. а там на 5600 с учетом mm -hmm. вот этого налога. Сириат, значит, это не нет, нет, это, и нет, это. Нет, нет. По поводу того, как э, можно переносить, не переносить между статьями mm -hmm. и mm -hmm. суммы. Суммы, которые да, менее, менее 10% собак mm -hmm. да? вы можете переместить самостоятельно. То есть, допустим, у вас там было-забыло э, прописано 20 тысяч на расход, да? вот 10%, если у вас получилась экономия, да, э, то вы можете вот эту сумму экономии 20 тысяч, на 2 тысячи условно, переместить самостоятельно в какой-то из других статей утвержденных статей. В случае, если у вас совокупный больше 10%, вам нужно написать письмо обязательно перед тем, как производить расходы и перемещения. А, вот тем, у кого договор, внимательно смотрим на договор, который у вас заключен и с кем он заключен. Очень много вопросов а, и писем не идет от, от а, организации, которые победила в конкурсе СНКО. СНКО заключает договор организации с Министерством по развитию местного самоуправления. Все вопросы по бюджету и расходования бюджета. То есть вот по, скажем, вопросы касаемо как расходовать, что приложить, то есть, да, вот эти вот функционалы, можем ответить мы. А по поводу того, что вот как нам, можно ли вот эту сумму сэкономленную переместить туда-то или сделать новый вид расхода, вот с этими письмами министерства. Мы не принимаем решение, потому что договор не с вами. У тех, договор, у тех организаций, у кого договор с фондом Гарант или с центром Гарант, это ко мне. Вот. Поэтому еще раз говорю, если меньше 10% перемещаете самостоятельно, больше 10% пишите письмо с просьбой разрешить вам а, сделать перенос а, с одной статьи на другую или ввести новую статью. статью новая статья не должна отличаться, вернее, а, должна отвечать целям и задачам вашего проекта. То есть, если у вас проект направлен там, на, на пропаганду здорового образа жизни. А вы, я не знаю, там запрашивать, предположим, не знаю, закупить ткань, да? Вам нужно купить ткань или что-то там, или столы. А, то есть вы должны четко обосновать, для чего вам потребуется в рамках этого проекта целью которого пропаганда второго продолжения купить ткань, либо а, столы. Вот. Это то, что касается перемещения. Есть вопросы? к этому? А вот что делать, как показывать перемещение? Вот, я еще раз говорю, То вы пишите да? мне письмо, что мы просим. Нет, я вам отвечаю. До 10%? Которое. До 10%? Так, уже с новыми. Я а понимаю, но в отчете это нормально это будет. да? Если 8000 утверждено, а мы истратили, к примеру, 16. Со статьи на статью. Ну, 16, это... Нет, ну, 16, 16 это уже 16, больше 10%. Процентов. До 10%? До да. 10% истратили, к примеру. Нет, вот смотрите, если у вас 8 800 рублей, вы можете переместить самостоятельно. Я образно сказала. И, то есть вы, я в этом не могу показать. Вы показываете вы, уже, да, уже с измененной вы. суммой. То есть, ну, это меньше. Вот, то, да, то, что вы сказали, да. То, что вы сказали, это, это я понимала, обязательно письмо. письмо. Это еще вопрос. Смотрим мы от суммы, от общей суммы проекта или от запрашиваемой. Если у вас по одной статье только идет как бы, ну, экономия, условно говоря, да? или, или, или недорасход, то перерасход, то есть вот, вы понимаете, что вы заложили 20 тысяч, а вам нужно 20 там, 500, 21 тысячу. И вы смотрите, из каких средств вам это взять. Вы можете из своего же бюджета пересмотреть, может быть, где-то у вас там была экономия, или, может быть, вы видите, что вам может не потребуется, да. То вы можете из этой статьи переместить сюда Понимаю, Но не больше 10%. Я поняла, не больше 10% именно от этой статьи. Статья от этой статьи, бюджета, да, не от общей. Суммы, не от общей. Если у вас общий совокупный, то есть у вас вот вы, вы сделали там, допустим, приобрели одним, условно говоря, я не знаю, в одной организации решили закупить весь по бюджету все материалы. И у вас образовалась экономия совокупная, да? Больше 10% или меньше 10%. Вы пишите письмо, что вот у нас образовалась экономия с какой-то суммой. Просим вас там а, направить ее на приобретение еще там того-то, потому что нам, нам их побольше нужно, либо ввести новую статью расхода. Это больше не Все понятно, да? Письмо, образец письма тоже у меня есть. Кому-то, если потребуется, пишем ко мне, звоним. Пришлите, я вам отправлю. В письме хочу сразу вас обратить внимание ваше, что в письме, когда вы будете писать письмо, тут табличка есть. Вот фактически сюда вы переносите ваш бюджет утвержденный, который у вас договорен. договоре. Но здесь еще добавляется одна а, колоночка. То есть здесь будет статья а, с, а, сумма утвержденного бюджета и сумма измененного бюджета. А, то есть, тоже соблюдать, чтобы это было понятно, и мне и вам потом в дальнейшем как нам работать. Вот на это письмо я пишу ответ, чтобы рассматривают ваше письмо. Пишу ответ, что ваше письмо утверждено, ваш бюджет, то есть и следует считать вот в такой-то редакции. Поэтому, когда отчет, вы уже ссылаетесь на последнее письмо и делаете отчет уже по нашему письму с измененными суммами. И письмо к отчету тоже прикладывается. А, бюджет есть еще вопросы а, то что касается вот еще когда а, я не знаю сейчас наверное у вас уже мало таких ошибок но а, по поводу расходов на связь и транспорт очень много ошибок особенно по конкурсам а, и на будущее просто да, сразу а, оговорюсь что если вы решаете закладывать, или у вас вдруг заложено в бюджете уже да, расходы на связь, вы должны понимать, что вы к отчету должны приложить документы от юридического лица, а не от физического лица. То есть если вы закладывали средства на стационарный телефон, который зарегистрирован на вашу организацию, вы можете приложить к отчету. Если у вас заложены расходы на связь, и вы прикладываете к отчету нет чеки на физическое лицо, на мобильный телефон, такие расходы не, про, не пройдут, потому что они по... Нет, они придут только в том случае, если у вас заключен корпоративный договор, например, с, да, с микрофоном там или с какой-то организации, и подтверждается, что вот этот сотрудник, там присваивается номер лицевой, имеет право оплачивать свои расходы вот с этого телефона. И распечаточку, потому что этот сотрудник может там в нее позвонить с этого телефона, но это понятно, что к проекту не относится, чтобы было понятно, что вот эти расходы относятся к проекту. Ну, в общем, да. Я бы делайте продолжить. То есть просто от физического лица квитанция там на коленчук Татьяну Ивановну расход к проекту от организации Центра Гаранда, до не должен. Знаю, что да, да, то есть должен быть э, договор на корпоративную. Да, типа, а ты вспомнила, ну, да, что там Татьяна Ивановна, да. не Елена Петровна. Да. Да. Нет, там уже будет договор и от Центра Гаранды. А, а может быть там на человек? Нет, там общий договор, но все это доработка. Да, нет, мы уже обезличены. Мы уже. обезличены. Корпоративные, да, это, э, как мобильные телефоны, если в корпорации. А если на одного человека, только там жену, как у нас было, да? На нет, ну нет, уже на коробке. Вас в организации нет стационарного телефона, мы просто рекомендуем на будущее, чтобы у вас иметь возможность закладывать деньги на связь, а, приобрести номер телефона и зарегистрировать его как корпоративный телефон да, ну, на организацию, как на юридическое лицо, и тогда вы сможете им пользоваться и закладывать а, расходы и отчитываться. А, то, что касается транспортных расходов, ГСМ и так далее. То есть